Всем привет-привет! Вы на канале вот ГСН, И сегодня мы попытаемся выкатить сосиску в гравитацию Посмотрим летают ли сосиски, что с этого получится Не будем долго стоять на месте, мы сразу побежали в бой И что хочется отметить, что когда в принципе сосиску выложили на продажу Я сначала снял обзор на сосиску, потом выкатил сосиску в режим столкновения И в целом в режиме столкновения машина себя показала очень бодро Мне очень понравилось, потому что карта небольшая Ехать далеко не надо, ток не сильно подвижный аппарат, но соответственно Соответственно, с учетом его запаса прочности, скорострельности и с учетом его брони во лбу, то, по большому счету, машинка показала себя, я бы сказал, не то чтобы великолепно, но крайне достойно. И тогда мы обсуждали в комментариях... Вопрос того, а почему бы не выкатить сосиску в режим гравитации, когда он появится? Единственное, что все мы знаем по поводу того, что в режиме гравитации тяжелые танки летать не умеют, к сожалению. Да, они умеют довольно не кисло таранить э, и выносить в ангар своих соперников именно ударом лицом к лицу, так сказать. Но по большому счету ток пока показывает себя не очень. Он крайне неподвижен, он крайне неповоротлив. И, ну, я бы сказал, что с данным орудием, которое является, по большому счету, скорострельным, но малоуронным, в данном режиме ему немножко дискомфортно. Это связано с тем, что он не дает такого сильного удара по танку, чтобы соперника куда-то относило. Короче говоря, пока я бы сказал, что ничего уникального, веселого я не наблюдаю. Может, если немножко поиграть, о, меня не пробили. Перекатывается, конечно, он прикольно. Здесь ничего не скажешь, но это единственное, что на данный момент я наблюдаю. В любом случае, эксперимент есть эксперимент. Почему бы, как говорится, и не попробовать, пока возможность такая есть. И в целом режим гравитация мне нравится не очень, ребят. Не люблю я вот такие, ну вот, дурацкие развития событий, все эти летающие танки. Может, чисто ради фана, чисто ради веселья пару раз заехать, да, окей. Но... Не знаю, ну вот и все, в принципе. Был бы я сейчас на Маусе, было бы все гораздо веселее. А так ток, ну крайне уныло в этом режиме себя ведет. Понятное дело, что в целом данный режим больше заточен под те машины, которые в данном режиме летать умеют. Те же самые ПТ-шки, ПТшки, ЛТшки. На них гораздо веселее, гораздо комфортней. Ну и самое-самое приятное, наверное, для тех, у кого есть Шеридан ракетная им коллекционная машина, это то, что в режиме гравитации его можно обкатать. А так в целом, ну, не знаю, наверное, все-таки на очень-очень большого любителя. Да, ездишь, да, месяц я вот сейчас вообще один остался. Сейчас отработаем просто по стандартной схеме, без каких-то понтов для того, чтобы сделать фраг. Но, давайте, добивайте сосиску. Отправили меня в ангар. Ребят, ну, эксперимент есть экспериментом, но все-таки, я бы сказал, уныло и крайне неинтересно. Ну, вот прям совсем-совсем. Сейчас заеду ради интереса еще на одну катку, но чтобы сказать, что я прям получаю какой-то фан от этого, ну, абсолютно нет. Все-таки лучше... Было бы, если бы сосиску хотя бы в небо запустить можно было, мне тут даже предлагают посмотреть, как правильно играть в режиме гравитации, чтобы ощутить полностью все моменты данного режима, но думаю, что на тоге втором, смотри не смотри, это по большому счету ни к чему не приведет. Ну что, запрыгиваем в бой, радует то, что против меня нет семерок, хотя какая уже разница, семерок, восьмерок, все-таки это гравитация и основной смысл гравитации, наверное, в том, чтобы носиться по карте, летать как угорелый и веселиться. Ну что, поехали. Спасибо большое. <с> Едем дальше. Он красавчик, АМХ полетел. Блин, как я хочу к тебе тоже вот туда вот воспарить к небесам, поближе к тучам. Да. -а -а -а. Красавчик в полете нанес урон. Вообще, дорогого стоит выстрел. Так. Ну ни о чем, ребят. Вот серьезно. Я понимаю, что я это видео выложу на канал, просто лишь потому что он когда-то сказал, что как только режим гравитация появится, то обязательно возьму сосиску и попытаюсь ее в этот режим выкатить. Ну, в кого здесь кинуть? Ну, давай в тебя. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, не хочу гореть, не хочу гореть. Нет, все-таки убили. <смех> Ладно. Короче говоря, ребят, если вдруг у вас тог есть, или вы думаете по поводу того, они а ли себе тога конкретно для того, чтобы вывести его в режим гравитации, то знаете, в режиме гравитация тогу делать нечего. А сосиски, ребят, не летают. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.